Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть в Steam Punk Tower Так, 500 монет забрали Тут у нас все готово, готово, готово И дальше у нас, так, рулетка, подожди секунду Рулетку крутанем Колесо счастья называется Нет, все-таки на деньги, да, вот все-таки на деньги вот, Может мне кристаллы нужны были Ладно, фиг с ним так, ну что, ребята, по заданию, значит, нам надо открыть Югославию и отправить агента в Югославию. В Белград, Загреб или Сараево. Пускай нам покажут это все. Вот это нам нужно открыть. 8 тысяч на разведку. Вот, разведали. Ну что, давай в Сараево, наверное, так. Давай вот этого отправим. Сюда Виктора. Так вот Ну что, поехали, давай смотреть Бронемашины, танки, воздушные роботы, пехота Все это дело починим Ну что, погнали? Ох, надеюсь у нас все получится здесь Разбомбить, победить ну, давай там, ракеты сами выбирают себе цель. Да это я уже понял. Нам надо было, кстати, еще одну... Одного грача взять, чтобы он бомбил. Транспортный вертолет, новый враг. Ого! Танк высадил, нормально? Офигенно. Ну, если такие враги у нас уже идут. Плохо, что вот это вот бьет... Ну, как бы, с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Когда у нас здесь врагов нет, она хотя бы помогает нам с этой стороны бомбить. И у нее нет энергии и всякой прочей ерунды, что может нас отвлечь. Вот эту вот, наверное, убирать все-таки надо. От нее толку уже здесь мало, и она слаба сама по себе. Так, а сколько у нас волны? Так, только вторая сейчас пойдет. А всего их четыре штуки. Электрическая тоже вот против солдатов Слабая вообще Ни о чем Такая музыка еще Мне музыка нравится здесь Что Такая турелища идет Робот на ножках, блин Ага Он у нас электричеством бомбит во, вот, это я понимаю, ракета шмаляет Будь здорова, да? Эть, не надо, не надо Так, перезарядиться, наверное, на нашем надо Ребятулем. Ой Ну, стоит там, лыбится Маниты туда-то разочек. Нужно очень много нам запчастей, чтобы прокачивать уже оружие. Так, гранитометчики идут. Новый враг, тяжелый вертолет. Но действительно тяжелый. Это была только третья волна. Сейчас будет. Ага, еще она не закончилась. Да блин! Все, ребят, нам три звезды не светит. Вообще никак. Вообще никак не светит. Оно и понятно, оружие еще пока не очень сильно прокачано. Надо вот этих вот прокачивать. Грачей. Они вообще топово рулят. Так, ну здесь отбились. Так, это у нас электричеством, по-моему, бомбит. Да. по-моему, прошли, ребят. Да, победа, но не на три звездочки, к сожалению. Фигня. Тоже фигня. Отправьте агента в Югославию. Подожди, я что-то не понял Белград это Почему задание-то не засчитали? Отправить агента в Югославию В Белград, Загреб или Сараево Так, эта зона охватывает следующие страны Венгрию и Болгарию Греция, Албания. Нам не хватает денег, да, получается? Ну вот это что у нас? Ну вот, смотри. Загреб, Белгород, Сараева. Это вот... Подожди секундочку. Агента. А, так агента мы отправили. Вот агент у нас едет. Почему так долго? В Белград. Порой, короче, у нас... В Белград, точнее, едет агент. Или куда он едет у нас? Пока он едет, давай куда-нибудь... Давай еще разочек, может попробуем здесь получше пройти, или... Это я не хочу прокачивать, это от налогов. А, у нас же еще башня же прокачивается, я и совсем забыл. Так, башня, башня, ну-ка. Что там улучшить? Индустриальный центр третьего уровня нужен. Главный завод. А, ур... у меня уровень, ребята. Уровень просто хромает. Так, укрепление подвижных частей. 30 к броне. 30 к броне башни. Один 1... Ага, для супероружия Здесь у нас Плюс 4-4 урона для супероружия глаз Блин, один 11 не нужно зарабатывать тогда, получается Броня 350 Ну, здесь я уже, понятно, ничего не смогу сделать Прокачать плюс и два урона. Надо, мне кажется, менять. Где, где посмотреть, какое оружие у меня взято? Злость. Коготь, коготь. Гроза, гром. Ну, что там у нас по карте? А, нужно еще ждать, пока он там, видимо, разведку эту сделает, да? Может быть, Райзена убрать и поставить... Боевую секиру? Или злость? Вот эту вот надо убирать, она от нее уже мало толку. Так попробовать что ли? Давай так попробуем. Еще, как говорится, разочек бомбанем. Мне бы запчастей бы побольше. На первом этапе все изи. Поэтому все изи говоришь. Чуть не ушатали, блин. Смотри, на первую волне уже половину отняли. Все изи, е-мое. У нас правой луч, оказывается, один окоплен. <свят> <свят> Это хорошо. Одна ракетница за всех отдувается. Давай-давай-давай, бомбишь, шмаляй по ним там. Радиус, конечно, поражения. Вот до сюда надо свет. А у урагиница сам видишь. Насколько мощнее все идет. Все? Третья волна? А, нет, не все. Не все. Давайте бомбить этот танк в вшивый. Тоже иди заряжайся И ты Ну здесь, кстати, они дольше намного заряжаются Чем когда они Чем когда они сами идут на перезарядку Поливает их уже там Вау, вау, вау, вау Так, у вот всех тут Подщикаем Нормально так Лучше у меня их прижучил а дробаш, по-моему, фигня полная это. Что -то она в меня врезалась-то. Ну, что ты здесь кружишься? Вот здесь она намного быстрее, ребят, перезаряжается, когда ты ее... Её... Ставишь туда, вот, на перезарядку. Смотри, здесь медленнее. Или мне кажется, блин? Так, это у нас последняя, да, волна? По-моему, дробовик вообще не стреляет. Нет, стреляет. Иди ты позарядись, Опс. Гранатометчики, понятное дело. Что-то тут панику развел какую-то. Нет, паника, ребята, оправдывается. Ну, давай-давай-давай, прижучивайте. Да ну какого фига вы пропускаете-то, блин? Эти самолеты долбаные, блин. Они закончатся или нет? Они, они хотят мне... Да ладно. Ребят, на три звездочки. Все-таки прошел я уровень. Значит, все награды сейчас будут фловые. Фигне. Фигне. Да ладно, блин. Блин, то нам придется ждать, когда она там всю свою разведку сделает, получается. Где-нибудь есть побольше-то, чтобы этот опыта 28, 38 Мне, блин, да Следующего уровня, ты сам видишь 38 34 Сотка Протестируй свои тактические науки В бонусном уровне Давай попробуем 100 опыта сразу дают если это мы проживем, конечно. А, это -а -а -а, какой тут проживешь ты? Все, я вспомнил этот дурацкий уровень. Нет, тут... Тут нереально. Вот эти вот, вот эта волна, по-моему, самая оптимал будет. Стрелять куда? Сюда или туда? Давай сюда. Это только была первая волна, да? Готовимся ко второй Вот объясни мне, вот это вот Вот это вот, что за ересь Это была вторая, ребят, волна И последняя, третья Вот, опять же. Опять же, друзья мои, вертолеты идут. Как мне их подбивать? Ну, я видел, что там вылетели снаряды. А куда они полетели-то? Ты просто посмотри, сколько здесь. Нет, не буду я пробовать. Я не знаю, как за этот бонусный уровень проходить. Я уже неоднократно его пытался, ребята. И нифига, нифига. Давай попробуем здесь. Что там за дурацкий такой уровень? Как там надо проходить? Мань, приложим. Да жму, жму. Так, пока пока нормально все идет. Может быть, ускоримся маленечко. Хорошая скорость. Матренный вертолет боевой тут лезет еще. Да бомбанит и вот этого-то хламона. Вместе с этим боевым вертолетом, блин. Ну все, три звезды уже не светят. Я не знаю, как они там быстро меня так за... закумарили, блин. Звезду у меня уже отобрали. На первой волне, блин, звезду уже отобрали. Зашибись. А лучше не придумаешь. вот гаденыша там, а? Это что такое? Это что-то? А это же этот, все, все, все, десант. Да он же должен сдохнуть, нет, он успел высадить танк, это посмотри. Куда ты? Они все на перезарядке Ну что за фигня, блин? Они все на перезарядке стоят Ну вообще замечательно <звук> Да это издевательство, просто самое настоящее Они все стоят, этот идет, а они на перезарядке, блин Дусты, блин Фигли так не проигрывать-то Специально, если так сделано, а Опять транспортник прет Да куда ты Ну. Да. Да ты фиг его подобишь но все равно, ребята, высадит свою, свою эту прашу. Свой танк или что там он? Давай последнюю волну, четвертую. Попробуем отбиться. Хотя бы одну награду получить. Но мне нужны именно материалы. Мне деньги особо-то не нужны. Хотя они тоже нужны, но все-таки лучше материалы. Чтобы я смог прокачивать себе оружие. Вот они гады, а? Базутчики эти. Ну Все, ребята, никакой награды, блин, нам Вообще никакой Одна Одна награда всего лишь будет Прикинь Этот параш убираем отсюда нафиг Вот эту вот, вот эту фигню, блин, просто отсюда убираем Вообще ноль толку ноль толку от нее. Да фигли мне твоя победа? Ты думаешь, меня радует это, что ли? 400 монет. Лучше уже райден был бы тогда, стоял бы у нас. получается да Пройдите бонус миссию а какая она? вот это вот бонус миссия еще да Давай попробуем а, -а, -а я не поменял оружие А, еще не легче угу. <смех> Это еще не легче, ребят Где я должен вот этими вот пуколками выиграть, да? Когда на тебя тут Просто армада Вражин идет Когда у тебя ничего нету Ну ты попробуй выиграть Смотри, что происходит Почему-то пушка только наверх стреляет. Да ну-ка, бредятина полная по Просто полная бредятина Пройди, блин С вшивыми турелями с этими Которые нифига бомбить не хотят Ну ты пройди, ты, ну, ты как Попытайся пройти ее Как-нибудь попытайся пройти ее Как? Если там просто невозможно, блин Эти турели, блин, одна бьет только По верху, другая по низу бьет Чушь, несут какую-то, блин И понятное дело, что, ребят, надо прокачивать Без прокачки своих вот этих пушек Далеко мы не уйдем Особенно в приоритете У меня вот ракетница сейчас идет Я не знаю, может быть Пилу подкачать еще Но пока ракетница Может быть райзена еще Но это не точно Давай-давай, следующую волну сразу же. Ну, давай-давай-давай-давай. В плане, у нас уже звезда... Да когда они умудряется, Когда не успевает, это все это. Я не пойму, когда не успевают звезду у меня отобрать, а? Ну когда они успевают это сделать? Не знаю. Самолеты вот эти вот дебильные, да, бесевые достали уже. Вот трещ нет, а. Это последняя волна. Гранатометчики, что ли, опять эти, а? Да оп опять, опять, друзья мои, ничего не осталось у меня. Все. Захотел подзаработать, нифига не получается. Работал, блин Да ну, бред какой-то Просто бред не, не шанса Надо же, детальки дали, но по одной всего лишь Так Ну, где то у меня? десять восемь блин да тут тоже дофига боевый секир, да не хочу я боевосекир вот грозу может быть Никола Тесла, блин. Ну, будем грозу прокачивать, чтобы было две грозы у меня. Ну что, ребята, энергии у меня не осталось. Будем на сегодня закругляться. Увидимся уже в следующей серии и продолжим дальше сюжеточку. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.